Я хотел купить картину, но потом решил портрет Ах, какую сделать мину, может встать, а может нет Если мне одеться, если я надену фрак, Я могу совсем раздеться или шляпы сделать так Рисовал меня художник, Доверяю только ей. Э, можно сделать помоложе И немного веселее. Профиль мой вы посмотрите, Я же векин, ах, пардон. То, что вы со мной творите, Это стоит миллион. Ах, какой же я красивый Неужели это я? Нету ни одной морщины Но спасибо, я звезда На кого же я похожий? На министра одного Да во многом профиль схожий Можно снять меня в кино